на тему скандинавская ходьба и ориентирование в пространстве как инструмент реабилитации людей с проблемами зрения. Впервые это состоится презентация популярная в мире скандинавской ходьбы. Специалисты уверяют, что эта ходьба доступна абсолютно всем без специальных приспособлений. Сегодня спикерами являются Сергей Шведунов, организация «Генерация успешного действия, помощник инструктора скандинавской ходьбы. Олеся Перепеченко, начальник отдела социальной реабилитации Киевского городского центра реабилитации инвалидов. Руслан Кубель, технический директор, Центра Безбарьерная Украина. И Василий Кашовский, учитель, дефектолог, Правильно? Uh -huh. Василий, Кто начнет? Да, я наверное начну. Услан, я, я бы хотел бы, как оно все началось. Началось она. Вот я сам не зрение потерял уже в зрелом возрасте и столкнулся с проблемой фитнеса. То есть мне хотелось бы где-то ходить на воздухе чем-то заниматься. И получилось, что я в парке так познакомился с очень замечательной девушкой, с тренером. Жалко, ее она не присутствует сегодня здесь с нами. И сначала тоже как-то, знаете, как санитарская ходьба воспринималась как ну, махание палками, как ни странно. Но после пяти занятий я ощутил, как, насколько это полезно именно непосредственно незрячему человеку. В жизни, в ходьбе, потому что мы знаем, что наши улицы не адаптированы, и скандинавская ходьба помогла мне адаптироваться под эти улицы. И ощущение физического тела, то есть не так больно мне было уже, скажем так, спотыкаться, падать, ударяться, и самое главное, появилась уверенность. Спасибо. Олеся. Я бы хотела добавить и рассказать дальше чуть-чуть. Когда я занимаюсь физической, mm -hmm. я украинскую mm -hmm. Я занимаюсь реабилитацией и разом с украинским центром с физической культуры и спорта Инваспорт мы щороку проводим реабилитационно спортивные сборы, такие для людей с вадами и также також для людей ну, с глибокими порушениями зору то есть незрячих, на базе Західного реабилитационного центра. И в этом году, после того, как підійшов до мене Руслан, рассказал, чем он занимается, насколько это ну, интересно. Он мне рассказывал, это было такое захоплення. Я говорю, я все понимаю, я вижу, какой ты захватывающий, но мне нужно сами стать, взять, почувствовать это, и тогда я только могу сказать так или нет. Начали ходить, начали спілкуватися, тренер з нами была, все розповіла. И мы в этом году включили в программу реабилитации, фізичної реабілітації незрячих, скандинавскую ходьбу. Вона є очень хорошим элементом с физической реабілітації, потому что проблема, когда человек втрачає зир, она психологически замыкается в себе, она закрывается в чотирьох стінах она мало рухлива, а это очень велика проблема, потому что, если ты видишь, куда идти, да, ты раз два дай побег, а если ты не видишь, куда идти, ты, возможно, этого вообще не делаешь, робиш, або делаешь очень повелительно, и это очень велика проблема, и, навіть фитнесом займатися, ходить до тренажерного залу, потому что незрячие люди не сами добраться до тренажерного залу сложно и там заниматься с кем ж розумієте, что треба і тренер, який буде особисто тобі приділяти увагу. Тут у нас групові заняття, ми собираемся в такі команди, у нас є люди, які зовсім не бачать, і ми Руслан і тренер наша Юлія, вони розробили таку Додаткові такі при... пристосування – це е, окремі пояси і окрема мотузка з карабіном, яка бере нас всіх в связку і в сцепку, і людина з залишковим зором йде попереду, задає ритм, задає темп. Людина, яка зовсім не бачить, вона йде в цій зв'язці, вона не, від... не відчуває себе обмеженою в якихось там рухах. Ти розумієш, що перед тобою йдуть люди. Тебе Ты Ти маєш тільки почувствувати себе вільно, дихати, відчувати навколишнє середовище і рухатись ритм, темп і дуже дужеже приємно, тому що це по-перше фитнес і взагалі всі фізичні вправи в різних інтерпретаціях вони дуже важливі для здоров’я начиная с зарядки и заканчивая чем-то другим. Так вот мы спілкуємося, ходимо, встречаемся, дыхаем свежим воздухом. Холодно, не холодно, зимно, не зимно. Мы встретились, сделали разминку и пошли. Как вам? Сергей Шведунов, пожалуйста. Ну, я столкнулся, познакомился со скандинавской ходьбой в этом году, летом, будучи в Западном революционном центре. Вот. Ну а потом уже вернувшись в Киев, меня вот наш тренер Юлия пригласила как бы продолжить участие в этом, ну как бы постоянно посещать это. Вот. Ну, изначально хочу сказать, что я приветствую любую спортивную да, физкультуру, любую активную деятельность. Ну, чем мне близка скандинавская ходьба, тем что именно для людей с проблемами зрения она хороша, тем что... Как бы любой другой фитнес, он имеет такой небольшой недостаток, как э, там нужно иметь хорошее равновесие для ну или баланс, баланс да, для людей, которые ну, имеют хороший вестибулярный аппарат. А скандинавская ходьба, она вот, э, дает как бы уверенность в этом. На, ну вот, вот эти опорные наши палки, да, они, как бы, помогают. И э, работая или индивидуально, или в связке, ты чувствуешь себя увереннее. Хоть в разминке, хоть в самой ходьбе. Еще мне нравится здесь, чувствуешь командный дух, чувствуешь да, вот, не только себя, а именно натяжку эту. Потом мне нравится наблюдать за своим телом, за своими, ну вот, вот, когда несколько факторов, и надо за ними наблюдать. Когда что-то выключается, ты это уже чувствуешь, ты это соображаешь и начинаешь замечать это в себе или даже в ком-то ну, из связки, да. И уже ну, такая командная работа, она всегда как бы закаливает. Вот. Еще мне нравится, что этим фитнесом можно заниматься под открытым небом, да? где-то в парке, э, такой хороший отдых и в любое время года и погоды. Да? Ну, пока что я как начинающий думаю, что будет все в прогрессе. Вы написали, что помощник инструктора, как нас. да, да, я как, ну, как лидер. Ведущий. Дело в том, что там очень важно задавать правильный ритм, темп. Да. И Сережа это очень хорошо получается, и он задает этот ритм, потому что нельзя, чтобы оно сильно или там как-то быстро должно быть все равномерно. И это очень важно. И тогда, когда и когда все остальные потом вливаются в этот ритм и получается единое целое. Это тот человек, который идет первым, в вот, первом да, связи да, и, да. и дает ритм такой, да. движения. Василий Кашовский, прошу вас. Я был залучен до этого проекта как педагог. Это специфика работы с людьми, у которых проблемы с зором. Но и подбью такой подсумок наших интервью и скажу, чем полезно Чим корисна, чим корисна, ця форма реабилитации? Это новая форма, как вы, зрозуміли, реабилитации и та социализации позору в суспільство. Чем она корисна? психологічна реабилитация, так как люди працюють в команде, все-таки мини-команды по пять человек, каждый отвечает друг за друга, або, ну, саме найбільша ответственность это у ведущего. Він имеет возможность проявить себя как лидер команды. Он должен попередити про якісь небезпеки, так як він йде перший, чи якщо це ходьба туризм, то це гілки, палки, ямки и так далі. И, это ответственность за команду. Потом физическая реабилитация, так как Вправо. Занятия скандинавской людьбой позитивно влияют на різні системы, на розвиток различных систем организма, дыхательной, сердечно судинної навіть нервной и так далее. И ориентирование в у в зі с скандинавской це это социальная реабилитация. Потому что чем лучше незрячий ориентируется в просторі, тем меньше он становится незрячим. Да, Потому вот такую користь моя вся новая форма реабилитации и социализации инвалидов по зару УСПЛСТВ. Скажите, пожалуйста, все-таки, рассказали о том, как вы действуете, как вы занимаетесь, но, честно признаюсь, я не совсем понял, в чем суть упражнений средиземноморской хайфой. Знаете, когда незрячий человек вот, привык к время, что его кто-то там держит, кто-то его ведет, он там рассчитывает на тросточку, а здесь незрячий человек идет сам. Понимаете, что значит идти сам? Вам это тяжело. Закройте глаза и попробуйте. Что значит идти сам? И вот здесь вот, вот, этот, вот эти вот ощущения, вот этот эффект, который человек испытывает, когда он идет сам, и он, его никто не держит. И вот за эти чувства, вот за это чувство, скандинавскую ходьбу мы, честно говоря, больше всего и любим. Самостиенность. Это Самостиенность. выглядит таким образом. Наше занятие. Мы встречаемся, мы начинаем разминку, разогрев всех своих суставчиков, мышц, связочек, вот по чуть-чуть, по чуть, чуть Мы делаем разминку. Особая разминка. Особая да. разминка, дыхательная гимнастика и все, что с этим связано. Мы проводим эти вправы. Вправы у нас некоторый час, потом мы берем в руки обычные палки для скандинавской ходьбы. Что такое палка для скандинавской ходьбы? Вона мает вигляд Десь трішечки вона схожа на лижну палицю, але вона трішечки-трішечки інша, хоча в ній також знизу є, якщо ми рухаємося по какие поверхности, это да, земля, трава и таке інше. то мы открываем чобіток, и у нас там такий штырьочек металевий есть. Если мы двигаемся по асфальту, то там у нас есть такой гумовый чебеток, который одягается на цей штырьок. Это це для зручності ходіння и для зручності відштовхування. Потом у нас такие две палицы. Эти палицы, они имеют... Різну висоту під ріст людини вони е, е, при, прилаштовуються. тобто якщо у людини там певний ріст, то е, рука має бути тримати палицю, ми не взяли де сьогодні з собою продемонструвати та під кутом 90 градусів. Mm -hmm. е, і якщо сама людина іде, то начинает э, людина рухатись, и начинает пальцами, мы их не выставляем вперед, чтобы відштовхуватись, так, как в лижах. Э, Палицы, они опущены до низу, и они начинают рух, наче вы за собой их волочите, то есть руки до низу. А потом вы начинаете рухаться, но відштовхуєтесь пальцами не попереду себе а позаду себе. І таким чином звільняється напруга на ноги, допомагає вас підштовхує оці ось палці, вони задають тем, задають рух, але не обтяжують ваші м'язи. І ну, я, я один день 12 кілометрів пройшла. <laughs> так, це було. Мы так сейчас начали ходить, я с одной группой, с другой группой, поки те там делали э, разминку, заминку, мы пошли, пошли, пошли. То и... есть это такой релакс для людей? А... Да? Ну, может быть, и для всех людей, не только для Зору. Здесь, понимаете, здесь мы сейчас пишем методику, да, заканчиваем уже вот, Василий Игоревич, участник, как тефлопедагог, дописываем эту методику именно в незрячих. Но мы еще хотели бы ее внедрить в семьи. Это очень важно. Почему? Потому что для человека незрячего, чтобы он не превратился в, рано или поздно в мебель. Uh -huh. И вот как бы совместная такая работа в семье, скандинавская ходьба тоже к этому как бы, способствует. Uh -huh. Вы знаете, дело в том, что она была придумана как бы финнами в 90-м году, да? то есть лыжники в принципе летом, да, они так вот ходили, это было полезно и были очень хорошие результаты у лыжников, а в 90-м году один учитель физкультуры написал труд, я не помню его имя, написал он труд по скандинавской ходьбе и она стала очень популярной, и сейчас она популярна очень сильно во всем мире. Дело в том, что здесь идет равномерная нагрузка по всему телу. Если вы бегаете, у вас в основном работают ноги, если вы включаете и руки, то есть идет равномерная нагрузка. И тогда, получается, тело находится в равновесии. И вы получаете вот этот вот именно релакс, так называемый, mm -hmm. и ощущение вот, э, свободы. Но я прошу прощения за такие вот, да, не совсем так, правильные вопросы, но мне нужно для себя понять, как, как, как механизм них То есть обычный человек, да, с проблемами зрения, он двигается и его палка, которую он пользуется, она мысленно вперед, и он ощущает, как-то остаться перед mm -hmm. да, собой. Mm -hmm. Ну, значит… На да, школьнинадской да, ходьбы он убирает ее назад и расслабляется ну, у нас связка, Лесе рассказала. Да? да — да. в... да. Для незрячих спеціально адаптована методика скандинавской ходьбы та орієнтування в просторі. Придумана була така, ну, ми її називаємо связка, це ремень з двома петлями за спиною і спереди. Да. Він кріпиться карабіном, шнур, альпинистский шнур 2 метра, ну, для того, чтобы, когда крукуют ноги, был простой. И идёт ведущий, у которого есть залишенство, а команда идёт связкой. То есть он контролирует прямолинейность ходьбы и про, я уже говорил, про небезпеку. Таким чином команда себя почувствует свободно, он предупреждает и mm -hmm. даёт возможность уйти в релакс, так як бы назвали, может быть ведучим ведущим, тоже и незрячим повністю полностью незрячим, но тогда должен зрячий инструктор идти попереду і давати и давать звуковой сигнал, ну, в любой форме. если будет какая-то расстройка, то, да, какая -то а, для збереження цієї прямолинейности, он должен периодично там Або хлопати в ладоні, або говорити там какие-то слова, або мати якийсь сигнал для того, щоб незрячий ведущий зміг йти. Но для цього він повинен знати добре місцевість, орієнтуватися на цій місцевості. Uh -huh. Це тільки на добре вивчених маршрутах. А так, в загальному, це слабозорий ведущий, який попереджує команду, ну команда із пяти чоловік, команду про небезпеку. І тоді сильних четверо чоловік, вони Mm -hmm. А где можно доучиться до этих прав, куда, там, телефону а ты приходит, и, там... Сейчас это проводят, и на сайте мы есть, это ресурсный центр безбарьенной Украины, есть сайт, там это все как бы можно туда присоединиться, и мы планируем эту методику, когда мы напишем учить других инструкторов, других городов, чтобы это было везде. И вы непосредственно... В данном случае приехали именно в Харьков об этом рассказывать? Да, мы приехали и найти здесь партнеров, скажем так, партнеров, людей, которые хотят обучать именно незрячих, которые У -у -у. понимают эту проблему. Незрячих. Да. Сколько уже, вот, может быть, вы знаете, сколько именно в Харькове, в Харьковской области таких людей, которые уже знают об этом, пытаются пользоваться вашей инструментами? Вы знаете, мне так тяжело сказать, но если нас сюда Харьков пригласил, mm -hmm. значит, на, о нас уже знают. И они тоже, многие харьковчане, ну не многие, но есть люди, которые прошли с нами и в западном центре были, да, в, в репрессионном центре. И они завтра будут тоже присутствовать, потому что они хотят, чтобы здесь тоже в Харькове, тем более в Харькове очень красивый парк, mm -hmm. и он сам Бог велел там... Походить. Походить, да. Мы завтра в 9 часов парк Горького, Горького. Парк Горького. Горького. 9, да. 9 в 9 утра мы встречаемся возле центрального входа, мы привезли оборудование с собой, инвентарь полностью, и палочки, и ремени специальные, мы рады будем вас там видеть, чтобы вы... К нам да? Да, да. Да, Все да. желающие, да. Да. милости просим. Да. И посмотрите, как это работает. Еще вопросы, пожалуйста. Ну, вопросы, скажем так, я в разговоре с Русланом узнал, что он хотел избавиться от лишнего веса. Как бы, да? Руслан, скажите, сколько вы весили и благодаря ХАТЕ, сколько вы смогли сбросить веса скажем так, с я, ну, Да, я сбросил 30 килограмм буквально за год. Могу по фотографию показать, да. Занимаюсь активно ходьбой, ходить по два, по три часа. И мне это... Да любому человеку получается использовать. Ну, ну, конечно. Можно да. разово говорят, что это фитнес. Фитнес, да. да. 30 килограмм, у меня есть фотография. Если вы сможете, да. Весил 120 килограмм. И я вам скажу, что вот... Приходил, и мне все мало и мало было. Мне все хотелось ходить и ходить. Почему? Потому что, опять же, вот это вот идет, равномерно идет нагрузка. Я сам бывший спортсмен, бывший профессиональный спортсмен. И, я здесь, я играл в регби. И здесь часто в Харькове был с вашей командой, играл с ХТЗ, очень знаменитая команда харьковская. И знаешь, что такое нагрузка и как она идет. И, то есть, а здесь идет она равномерно. Здесь работает 90% мышц. Ни в одном виде спорта такого нет. Ни в одном фитнесе такого нет. Понимаете? То есть, если вы на дорожке бежите, у вас там ноги работают. Если вы там, как тренажер... Орбитрек. Mm -hmm. э, а, да. А здесь именно работает 90%. Мышц. Вы сотрудничаете. Сейчас вот у нас есть очень знаменитый интернат для детей с проблемой зрения. Да, мы вот приехали, мы только, да, оттуда. Да, мы только что оттуда, мы и оттуда у нас, да, вам. и очень с, с, вот сейчас с этим вот пришли и сотрудничать, и поэтому вот методику мы пишем, и первая методика будет, наверное, в Выгодском центре в ивано Франковской, и мы хотим здесь тоже эту методику опробировать. то есть научить да, для детей, для людей, да, для детей, для детей и для взрослых. И для Потому что все-таки, понимаете, как человек незрячий ребенок, да, у него своя специфика там работа за столом, и у них с колес, как правило, чаще и при ходьбе выходит, потому что они особенно ходят там боком, стараются там щупать все, да. И вот скандинавская ходьба, она выпрямляет спину и помогает, чтобы плечи опускались. Уверен, уверен, это очень важно. Вы знаете, я зрение все-таки потерял в зрелом возрасте, и у меня был очень сильный страх выйти на улицу по этим неадаптированным улицам и ходить и сталкиваться все время. И было очень сложно. А сейчас, нет, сейчас я спокойно выхожу и по Киеву гуляю, где захочу. И меня это не смущает. Благодаря вот именно за эти... Да, она, да, потому что вот знаете, вот опять же повторюсь, приобретаете такую уверенность в ходьбе, уже уверенность в ходьбе, что вы можете идти. И это вот оно способствует тому, чтобы. Вы понимаете? И вот здесь вот, вот это вот равновесие идет тело, да. Получается, что когда ты ударяешься непосредственно встречаешься с физическим предметом физическим предметом то вы ударяетесь не всем телом что тело не идет у вас по инерции да? а ударяетесь непосредственно той частью тела которая прикоснулась к физическому телу то есть ногой значит нога ударилась это уже не так больно если голова бьется то бьется голова не все тело понимаете да то есть при прикосновении не участвует все тело ну да да да, конечно, вот вы споткнулись, вот вы споткнулись, да, и у вас просто нога как бы вверх сыграла и пошла дальше, понимаете, то есть оно расслаблено. Конечно, я вам скажу, еще очень сильно помогает нам в ходьбе это лыжи, конечно, горные лыжи, я их очень люблю, я катаюсь на горных лыжах, и… но горные лыжи это все-таки сложный вид э, спорта для всех, для всех. А здесь все в одном. Здесь и для семьи хорошо, здесь непосредственно для незрячего хорошо. И мы крепнем, потому что все-таки мы не скрываем это, начиная с 40 лет, незрячие, они очень сильно закрываются, замыкаются. И если их не вытащить, их не вытащить с этого, да, они потом настолько закрываются, что достучаться будет очень тяжело им. Понимаете как? Скажите, вот сейчас вы прогнозируете, какое количество людей придет за... Ну, мы надеемся, Вы что, понимаете, у нас связано еще с инвентарем, у нас получается, что у нас инвентаря всего лишь на 10 человек, на 10 человек. Но нам уже сказали, что уже будет 30 человек. 30 человек, это будет три группы, мы, наверное, разобьем их по времени, чтобы люди не стояли, не мерзли, разобьем и позанимаемся со всеми, кто захочет, мы по желанию все придут и все... Дадим возможность ощутить вот это вот все. Скажите, каким образом вы эту информацию распространяете? Вы знаете, мы, честно говоря, планируем сделать такую вот школу. При ресурсном центре «Безборгий на это, это компания, которая занимается доступностью. Вообще, в принципе, доступностью в помещениях, доступностью на улицах. Полностью делаем эти таб таблички ориентационные чтобы ну, людям, особенно не чем было проще находиться в помещениях и все остальное. И мы планируем сделать такую школу и притягивать туда непосредственно инструкторов, волонтеров, чтобы они могли уже на местах, приезжали со всей Украины, на местах потом это все дальше распространять. Мы только планируем их научить этому, то, что мы знаем, их научить. Здесь теперь зависит только от, скажем так, какого-то волонтерства. Еще мы на початку этого шляху, потому да, что не так много времени прошло, как не люди начали заниматься скандинавской ходьбой. И залучаємо наших коллег, носеев проблемы, чтобы да, они выходили из своих домов, не боялись и долучались до нашего руху, до наших физических А Информація ну, на сайтах есть, но мы все... Хто, хто, в этом году, кто был в Захидном реабилитационном центре, а это це люди из 13 областей Украины, увидели скандинавскую ходьбу, это сарафанное радио, приехали домой, рассказали, и уже потихоньку, потихоньку, так, знаете, іде информация. Але в будущем уже Руслан рассказал, какие есть планы, какие есть перспективы. І... Мы имеем надея, что это все сбудется. Мы хотим именно по помочь распространить, потому что это очень важно. Действительно, я полностью согласен человек, потерявший либо зрение, либо слух, либо что-то. Он замыкается, не выходит из дома, боится. И нужно, конечно, говорить, но, ну, да. конечно, их шевелить. И таки людей очень много людей. Но я хочу обратить вашу внимание, было якось так, несколько хвилей назад, від вас, питання. Скандинавская ходьба, ходьба вона не может заменить ту тростину, с якою людина ориентируется. То есть, если она возьмёт в руки два пальца и будет заниматься скандинавской ходьбой и совсем тотально незрячая людина, да? тобто то скандинавская ходьба это фитнес, это позитив, это энергия, это внутренняя сила. Але, ну, ориентование у простоли, ну, вона не заменит сто Для этого, для ориентирования у простоли в городе людям не потребна бела тростинка. За какой вы, видите, незрячих на в мисте? Хотел бы вас еще спросить, скажите, пожалуйста, На сегодняшний день сколько стоит инвертарь? я так понимаю, что это дорогостоящие, как бы, да, вот эти... Палки, Нет, вы знаете, есть, скажем так, как и везде градация во всем, да, то есть есть более низшие варианты. допустим, делаются эти палки и украинские, они есть. Они... Где-то порядка 200 гривен, это стоят украинские палки, 200 гривен, а допустим уже европейского такого образца, который там, скажем, они уже разбираются, собираются, Телескопические, они стоят где-то порядка 480, до 500 Ну я читал, я так понимаю, что они регулируются, да, то есть там определенно да. должна быть высота, 100. это все должны просчитать. Конечно, да. Да, да это все по росту, да, индивидуально. индивидуально да? Да. Не, не, они регулируются, они, в принципе, по размеру одинаковые, но каждый по себя регулирует. А что эта регулировка дает? То есть должна быть определенная высота или что что она дает эта регулировка? Там очень важно именно ход руки, как ходит рука, да, то есть и вы регулируете там, допустим, надо немножко чуть-чуть ниже, да, ниже девяносто градусов. если просто она будет маленькая, то человек будет наклонившись вперед, это осанка и так далее. Каждая должна быть. Все прописано уже, придумано, да. Это все прописано. Расположение палоцы, да, дает возможность правильно расслабить мышцы и правильно двигаться и правильно, да, Конечно, да, правильно, да потому правильно что не, не должны мышцы не закрываться нигде, не замыкаться. И потому и что, что если, если где-то идет какой-то дискомфорт, значит вы неправильно отрегулировали а -а -а. Да, инвентарь. Да. А -а -а. Спасибо. Еще пожалуйста, вопросы или что-то Вы можете дополнить? Благодарим Вас. Благодарим. Спасибо. Ждем всех. Спасибо Вам большое. Огромное Вам большое спасибо. Мы надеемся, что мы еще достучимся до таких, как мы. И это движение начнется и в Харькове. Скажите, ребята, ролики Ваши есть? Да, конечно. Сегодня у нас там планируется презентация. И ролики Нет. есть, и мы вам все готовы их предоставить, если надо. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Завтра было завтра много людей, нужно это обязательно разрекламировать, чтобы люди понимали, что жизнь продолжается, Ничего. не нужно терять веру в себя. Спасибо, Спасибо. Спасибо вам большое.